Здравствуйте, в этом видео я хочу дать ответ э, мошенникам, которые на двух сайтах разместили обо мне информацию совершенно смешную и ничем не обоснованную. Хочу э, защитить мой подход к астрологии, опровергнуть клевету ложь. И э, я э, решила даже опубликовать э, прежде всего для них это все. Но они не дали мне ответ, поэтому я вынуждена уже публично это делать, потому что э, по личной e-mail связи, я нашла e-mail э, в этих сайтах, два сайта целых, но они дублируют друг друга, тем не менее, это два сайта, на них написано чуть по-разному, очень смешно, совершенно не обо мне. И цель понятна, я недавно об этом узнала, оказывается, эта информация... Уже давно висит на этих сайтах, примерно около года. Я это видео записываю в начале 2023 года. Соответственно, весь 2022 эта информация висит на сайте мошенников. Они действительно мошенники, потому что они прям буквально говорят и пишут, не говорят, а пишут на своем сайте. Ну, прям буквально приведу. То есть это не то, что соответствует реальности вообще, не на один процент. И я хочу прям пройтись по всем параметрам. Я сначала написала им лично, но они не ответили, поэтому делаю это публично. Вот я здесь как раз буду идти по моему письму, которое я им написала, и не получила ответ, и покажу эти сайты, потому что действительно нужно защитять, защищать, да? мне важно защитить мой подход к астрологии, потому что он совершенно другой, нежели они там написали на своих сайтах. Скорее всего, цель этих сайтов действительно отградить от самой крутой информации. Да. Все близкие люди мне сказали, что ну, параметр большей популярности, вот такая клевета. Я вообще не поддерживаю, конечно, это, это огромный минус в карму. Особенно, когда проводят клевету действительно на человека, который... Ну, совершенно другой, и на, наоборот, заботиться о каждом человеке, который соприкоснулся с его путем. Я говорю о себе. Ну, давайте прям, чтобы быть конкретной, я прям зачитываю и комментирую. Итак, есть два сайта. Вот, я сразу тоже покажу их. Вот сайт школы-астрологии.ру. И здесь все мои данные. Ссылочки, реклама. Спасибо за рекламу, конечно. Но здесь меня называют тарологом. Это, ну, сразу, кто меня знает, ну, просто сразу посме... посмеются. Жаль, конечно, что те, кто меня не знают, не будут смеяться. И я должна поэтому сделать данное видео. Второй сайт, дублирующий, немножко различается Называется astrolocodzivy.ru. Вот об этих двух сайтах пойдет речь, это мошенники, потому что они а, ничем не обосновывают свои предположения и очень а, делают это на, ну, намеренно, и это, другим словом, не назовешь это клевета. Итак, они опубликовали на этих двух сайтах абсолютно ложную информацию обо мне, моем подходе к работе, об отзывах даже моей работы. Вот. Я попросила их разобраться, написать правду. Они не ответили ничего. Многие мои ученики, после того, как я обнаружила это, я попросила учеников написать на этих сайтах, потому что там есть окошко обратной связи, как отзыв. Но это не было сделано. Я ждала достаточно долго. Обнаружила я это все в декабре 2022 -го года. Записываю видео в марте 2023 -го года. То есть декабрь, январь февраль. Три месяца я ждала ответы, ждала на самом деле, по большому счету, это настолько неправда, что сильно меня это, конечно, не цепляет, но мне важно, чтобы новички, которые соприкасаются с моим путем, не были поставлены в иллюзорное восприятие. Вот ради них я это, в принципе, и делаю, потому что каждый имеет право получить именно такую услугу качественную, которую я действительно даю в своем обучении. Во всех моих трех школах, у меня три школы. Школа изначальной астрологии Джотиш с научным уклоном, школа естественного целительства Рейки и школа осознанного питания и сакральной струйности. Во всех моих трех школах я даю очень качественное обучение с личной обратной связью. У меня действительно очень уникальное обучение. Возможно, из-за этого и появляется такая клевета, чтобы отводить людей. Ну, Там уже, конечно, по закону кармы кто-то вообще не увидит этого, а кто-то увидит и остановится. На все, на все воля Бога. Тем не менее, мне важно это даже просто проговорить, защитить. И когда мне на благотворительном разборе, я провожу огромное количество благотворительных разборов по гороскопам. Чтобы человек мог сначала со мной познакомиться, с моим подходом. Я делаю это абсолютно безоплатно на благотворительной основе, и вот на одном из таких разборов мне дали вот эту ссылочку и сказали, что вообще, а вы неправду говорите. Я неправду говорю. Давайте разберемся кто неправду говорит. В общем, не удаляется там ничего. Три месяца, как я им написала. Ну, пора говорить о фактах. Неоспоримых фактах. Первое. Они пишут про отзывы. Якобы они... Давайте я покажу на сайте на их. Вот этот момент с отзывами. Я все здесь покажу, но прежде всего хочется про отзывы сказать, потому что столько отзывов, как у меня, еще поискать надо. И все отзывы, внимание, они у меня именные. То есть это не просто скрины, это э, всегда ссылки на людей. То есть я их открыто даю. Я в одном их месте собираю, вот и всегда могу дать ссылку. Вот как они пишут обо мне. На страницах бойко, конечно же, только хвалебные отзывы. Однако комментарии по какой-то причине закрыты. Это неправда. Везде у меня комментарии открыты. И всегда так было. Можете пролистать все мои соцстраницы до самого-до самого начала. Я веду активную деятельность в соцстраницах примерно с 2007-2008 года. Обучаем мы с супругом с 2009 года. И за все это время никогда не закрывались э, комментарии нигде всегда все было открыто э, можно сделать вывод пишет э, мошенник э, пишут мошенники э, что данные видео к правде не имеют никакого отношения а тут тут про видео идет речь а сняты за определенную сумму денег столько денег я бы не нашла, наверное, чтобы столько отзывов записать. Вы что, у меня все отзывы нумеруются, и я хочу прям вот сказать, показать. Они все на сто процентов настоящие, существуют в именном формате. То есть вы автору любого отзыва можете написать всегда лично. Вот, они их уже тысячи, если взять все три мои школы, тысячи уже. Вот я прям перехожу по ссылочке. Вот здесь, например, собраны отзывы по астрологии. Вот если прям взять все отзывы, давайте пролистаю в самый конец, потому что они постоянно пополняются. Вот по астрологии у меня уже 800, вот это 879, и вот это 880 отзыв. Это в новом формате отзывы, в новом формате обучения, в старом формате. Еще есть, я их даже не учитываю. По целительству отдельно я собираю отзывы. И смотрите, обратите внимание, здесь каждому человеку можно написать, вот видите, вот эта страничка ВКонтакте, тут каждому человеку можно написать, можно зайти к нему и спросить, переспросить все, что хотите спросить. Это мои ученики, я их всех знаю, я знаю всех по фамилиям, потому что я взаимодействую с учениками лично, это особенность моего подхода к обучению. И такого, можно сказать, почти нигде нет. Вот, например, по целительствам. Ну, попробуйте, поищите такой подход с таким количеством отзывов и с личной обратной связью, с доступом к обучению и так далее. Вот по целительству уже 1247 отзывов. А, а, опять же, вы можете каждому человеку написать. Это не скрины, видите, это, это э, странички людей. Вот, нажимаете и попадаете, вот ученица наша. Или вот... Открываете, попадаете, наша ученица, на профиль можете написать человеку. Также еще по школе питания у меня также собираются отзывы. То есть в целом, итогом, отзывов очень много. 1000. Но если мы возьмем прям целительство и астрологию, о которых идет речь на данных мошеннических порталах, то... Вот две грубо говоря, сто человек. Пишите, уточняйте, это жемчужины моей работы. Это плоды нашей супругам честной многолетней работы, которые эти мошенники очерняют и пишут клевету. То есть их слова, луж клевета. Если говорить о, э, о YouTube-канале YouTube и видеоотзывах, их тоже огромнейшее количество. Я сейчас покажу вам. Я их собираю на YouTube в плейлистах. Вот смотрите, отзывы, об обучение рейки, 180 видеоотзывов уже. Отзывы, об обучение стратегии, 200 отзывов. Вы только представьте, как это вообще можно, как пишут мошенники, данные видео к правде не имеют никакого отношения сняты за определенную сумму денег. Потому что, что что вы говорите, вы просто посмотрите людям, которые записали эти отзывы в глаза. Каждого человека я знаю, я могу предоставить. Ссылку на страничку, а вы можете написать этому человеку и спросить сами. То есть это слишком много, понимаете? Если кто-то снимает за деньги, ну я не знаю, сколько там, 3-4-5 отзывов за деньги можно снять. Но когда счет идет уже на сотни, это невозможно сделать. Плюс у нас есть такой формат обратной связи, когда мы, во-первых, мы собираемся каждую неделю с учениками, проводим инициации по целительству. Вот здесь, кстати, этот формат. Написано, вот, инициации по рейке. Вот 151 видео. В каждом видео находится сразу 20, 15, 10, 25 человек. И они все рассказывают, что они ощущают. То есть это прям вот... И каждый раз разные а, эти люди. Вот даже вы можете нажать, вот смотрите, каждую неделю почти. Тут идет с 2020 -го года мы это собираем. Этот формат у нас начался именно вот в таких группах собираться с 2020 -го года. Вот 33 ученика, 17, 24, 31, 17, 15 с разных-разных стран. И каждый раз они новые. Вы можете просто в целях исследования понажимайте на все эти видео. Мы там в разной одежде, люди там разные. То есть невозможно столько, столько людей взять, собрать и что-то придумать. Это такое неоспоримое доказательство того, что это настоящие видеоотзывы, что только глупый человек этого не поймет. Они вряд ли в этом разбирались. Все, они просто написали. Вот. То есть настолько это в голове не укладывается людей, что так много видеоотзывов может быть. И они все, конечно, хорошие, потому что мы качественное обучение даем. Мы не оставляем ни один вопрос без ответа. Мы даем вечный доступ к обучению. Я лично, лично отвечаю на вопросы по изученному материалу у меня есть уникальный блок астропрактика где-то видео ответы вот в целительстве вот у нас такой формат понимаете вот и это невозможно подделать вот и даже одно видео вам включу вот группа учеников смотрите видите все в онлайн формате все все двигаются все живые это невозможно подстроить ну ладно один раз подстройте попробуйте второй, третий, четвертый, сотни раз уже это было проведено. И я намеренно это все публикую а, в Ютубе, чтобы было подтверждение, что это, это реальное доказательство нашей работы. Во-первых, посмотрите, какое огромное количество учеников. Они всегда разные. То есть здесь нет повторяющихся видео, ни одно. То есть все 151 видео на данный момент, это 150 встреч с разными учениками. А, и все эти видео, это не просто встреча, на каждом из этих видео ученики говорят, что они чувствовали, как их практика проходит, делятся результатами, и очень-очень много благодарят, хвалят практику, выражают благодарность до да слез порой, понимаете? Это невозможно подстроить, я думаю, это понятно. Любому человеку, который имеет интеллект, это будет понятно. Вот тут еще мошенники пишут на форумах в силу отсутствия интереса к деятельности Лидии Бойко отзывы также отсутствуют. Какие форумы? В каком веке вы живете? Форумы уже не существуют. Там никто не сидит и никто время на это не тратит. Сейчас существуют соцсети в совершенно другом формате, намного более удобном. Поэтому вот это все, конечно, просто на, простите, на лоха написано, кто вообще не разбирается ни в чем. И кому можно легко повесить лапшу на уши, вот такую вот мошенническую лапшу на уши. Идем дальше. Это лошадь клевета по поводу отзывов. Потому что все отзывы, это прям я поместила под номером один пункт, потому что все отзывы, они, их можно проверить. Они на все 100% настоящие, во всех наших трех школах. Вот давайте для... Еще для понятности покажу вам, где я собираю отзывы по школе осознанного питания и сакральной стройности. У меня уникальный курс обучения, который дает невероятные результаты. Как я помню, несколько лет назад лет, ну, 3-4 года назад, у меня эти отзывы даже они настолько крутые по осознанному питанию и сакральной стройности, таких великолепные результаты, что у меня отзывы воровали. То есть взяли все отзывы мои. На тот момент про школу питания скопировали себе на сайт, поменяв имя преподавателя, да, то есть там везде написано было Лидия, Лидия, Лидия. Они писали там Маша, не помню, Аня, не помню кто. Но пока мы не увидели это случайно и не потребовали это все поменять. Ну, на самом деле карма всегда сама разберется, поэтому я вообще не переживаю как бы не. С пеной у рта никому ничего не доказываем. Разумный человек сам всегда в этом может разобраться. И как чувствованием, и просто буквально логически все проверить и обосновать. Покажу отзывы по питанию, где собираются. То есть у нас три портала, связанных с обучением, да, три школы. И три отдельных странички, соцстранички ВКонтакте я это делаю. Это самый удобный формат, где я могу именно оригиналы отзывов собирать. А видеоотзывы собираются на Ютубе. И по любому видео отзыву я могу дать ссылку на человека, который а, записал этот видеоотзыв. Это по запросу, чтобы сохранять конфиденциальность. Ну, потому что видео это немножко другое. Не все хотят, чтобы прям их фамилия там фигурировала. А вот текстовые отзывы вообще хоть вы сами можете это сделать. Итак, текстовые отзывы по школе питания. По школе питания огромное количество и видео отзывов. Так, я их... Вот, они, 107 видеоотзывов по, по питанию. Вот здесь я собираю отзывы по питанию. То есть ВКонтакте есть странички по каждой школе. И вот там есть отзывы. На данном, на момент записи видео, отзывов по питанию, сколько уже. Я прям подсчет веду, чтобы понятно было. ну Почти 300. Итого уже тысячи отзывов. Вот все. Видите, именные все абсолютно. Вот Можно взять и написать человеку. Взять и написать человеку. Такого, кстати, почти нигде нет. Обычно скрины. Скрины без отсылок к человеку. Поэтому уже за отзывы ко мне никак не придерешься. Я это делаю с самого начала своей деятельности. Даже если вы, вот особенно по целительству, даже если вот вы в начало пойдете по целительству, вы увидите 2014 год. Вот с того момента я начала прям сохранять отзывы. Так, возвращаемся. Следующий пункт который я хочу... Ну, то есть, я, это мое письмо к этим мошенникам, которое осталось без ответа, я иду по нему. А, вот тут я уже это проговорила, видеоотзывы. То есть, до этого речь шла о текстовых отзывах, вот видеоотзывы. Они выходят каждую неделю на Ютубе, всегда разные люди, как они могут быть подставными, да? То есть, вот это я вот все рассказала много лет подряд. Даже если вы просто сами сядете, посчитайте, в месяц 4 недели, ну, берем примерно 15 человек, 60 человек в месяц, фигурируют разных в этих видео -зывах. за год 720 разных людей это невозможно подставить подстроить это к тому что вот эти мошенники пишут на своем сайте вот эти слова что данные видео к правде не имеют никакого отношения ну конечно делайте выводы сами то есть это Понимаете, вот э, это же не скриншот встречи, это видеодоказательство, где разные люди рассказывают каждую неделю о своих отличных результатах. То есть опять слова, которые написаны, это ложь и клевета. Дальше. А, еще мошенники пишут про малое количество просмотров на наших видео на ютубе, якобы не более 10. Это неправда. Они предоставляют скриншот, вот, вот они пишут, регулярно выкладываются видеоролики с отзывами учеников, однако заинтересованные аудитории единицы просматривают силы 10 человек. И при этом делают скриншот сами же, это, это их сайт мошеннический, где есть ну, 10 просмотров, это вот на одном отзыве, да. А есть вот коридор затмения, 275 просмотров. И мы вообще за просмотрами не гонимся абсолютно. YouTube это некий видеохостинг наш, где как раз таки и полезные видео публикуются, огромнейшее количество открытых уроков, безоплатно можно смотреть, огромное количество полезностей. И, конечно, видеоотзывы, потому что это результаты нашей работы. И есть разное количество просмотров. На данном этапе, в 2020 году, даже есть и по тысяче просмотров. вот Но мы, на самом деле, не развиваем прям так YouTube-канал. Это просто видеохостинг, еще раз говорю, где мы собираем видео, там Удобнее всего делать да, на сайтах, например, у нас есть сайты по всем трем школам, но там очень сложно меняется информация. Вот Астрошахтиру, это астрология, reikimine.com, это целительство, и а, здесь не обозначено, еще по школе питания, bodyshachty.com. Но там очень сложно менять информацию, добавлять видео и так далее. Это очень-очень сложная работа, на которую не всегда у меня есть время. Поэтому там не так часто что-то меняется, а вот в Ютубе быстро поставить видео очень удобно и поэтому для нас Ютуб это не канал, который мы развиваем специально, поэтому ну и что, что мало просмотров, то ни о чем не говорит вообще, то есть это не то а через что можно сделать какой-то вывод вот. мы не блогеры, чтобы у нас были огромные просмотры в ютубе, еще раз говорю, мы не ставим задачу развивать YouTube канал, мы его особо не развиваем, мы просто ставим там видео, чтобы можно было дать ссылку заинтересованным людям, мы развиваем вконтакте страничку у нас и а, в нельзя -грамме. все остальные, ну, чтобы просто поддерживать, потому что есть люди, которые и это, а, ну, допустим, есть люди, которые больше ютуб смотрят, Поэтому там мы тоже фиксируем, плюс это удобно, еще раз повторюсь, по видео содержать. Вот я и пишу, что малое количество просмотров видео на YouTube никак не коррелирует вообще с указанной темой и с тем, что какой-то малый интерес к нам. Просто у нас YouTube не раскручен, вот. у нас никогда не было рекламы на YouTube, вот небольшое количество просмотров у нас не очень видно в YouTube, да, и просмотров сейчас намного больше, то есть опять же ложь и клевета. Вот, например, наш YouTube-канал, статистика просмотров, к примеру, да, вот начало 23 -го года, 1600 просмотров, 1742 142, ну, не 10 человек, это тоже клевета очередная. То есть, вообще, там каждое слово, написанное на сайте мошенников, необоснованно, то есть, это клевета, это ложь. Дальше, четвертый пункт, вы пишете, да, вот покажу, пишут про накрученное количество подписчиков, у нас не так много подписчиков, конечно. Ну это вообще не не, а, не не параметр, на который нужно опираться, где вот сейчас найду эти слова. Вот они пишут, вероятно всего количество подписчиков накручено, отзывы подставные. У нас в Ютубе, вот я когда писала им было 2 сейчас три. 3100 где-то подписчиков, то есть у нас не 200 тысяч подписчиков, не 2 миллиона, очень смешная, очень смешные слова, вот. зачем накручивать 2900 подписчиков, это просто за десятилетие нашей работы, вот столько собралось, то есть это ложь и клевета, абсолютно, вообще даже просто смешно, если бы у нас было 2 миллиона подписчиков, можно было говорить какой-то... Накрученности. И то, и то. Кстати, это легко проверяется. Есть такие специальные приложения, которые проверяют. Дальше. Вот здесь. А, вот самое смешное, что меня очень развеселило, то, что меня звали тарологом. Вот. Смотрите, таролог Лидия Бойка. Ну, это вот. Я даже не знала, зачем они это сделали. Вообще не торолог просто ни разу. Хотя дальше ниже написано, что основная деятельность построена на астрологии, джиотиш, целительство, рейки, взаимоотношения, партнерства. Вот то, что взаимоотношение, партнерства как основная специализация, да. Но таролог, это, конечно, вообще смешно. Это клевета. Я не поддерживаю таро ни в каком виде. Я даже решительно опровергаю таро. У меня есть статьи на эту тему, есть видео. Я учитель астрологии джиотиш, я учитель целительства, рейки и учитель осознанного питания. Это клевета. Долго на этом не буду останавливаться. Я даже имею статью, где я опровергаю и логически обосновываю, почему я не сторонник Тару каждому свое. Ну, я вообще не сторонник Тару. То есть это клевета, и с этого и начинается заголовок мошенников в разделе обо мне. Дальше. Астрологические консультации. Вот показываем. Смотрите. Вот. Астролог предлагает консультацию, однако они не совсем законные, так как лицензии у девушки нет. Вы смеетесь про лицензию? В Российской Федерации астрология не принята официально, соответственно, в лицензировании не нуждается. Да, то есть законным, Законом данная деятельность не запрещена, но и не содержит в себе какое-то лицензирование. Да. То есть я не психолог, чтобы мне нужна была лицензия на ведение консультаций. То есть это опять ложь и клевета, вообще ничем не обоснованная, лишь бы вот зацепить за крючочки людей, которые не могут сами как-то глубоко рассуждать. Возможно, им и не надо ко мне. Фильтрацию делают мошенники. Но тут смешно, я должна была это проговорить. Мне хочется сразу спросить у этих мошенников, а у вас лицензия какая-то есть? У них, смотрите, вообще просто на сайт посмотрите, гадалки, нумерологи, какой-то рейтинг непонятно на чем основанный, потому что вот, кстати, вот здесь, вот во втором портале, когда вышла эта статья, я, я не знаю, как, у меня есть ученица Азалина, я даже сейчас покажу, чтобы вы видели, что это ученица, имя очень необычное, вот у меня есть ученица Залина. То есть у нас не очень давно переписка, она очень давно обучается. Это личный диалог, кстати. Вот, и можете сами у нее уточнять все. Вот я могу листать и листать, она очень давно обучается. И вот она написала комментарий, тогда еще он был опубликован, вот видите, середина 22 года. Тут был подставной отзыв к этой статье, скорее всего они сами пишут это. Кто-то пишет, впечатление какая-то Ольга, без фамилии, без вообще непонятно кто, то есть нет, нет доказательств, что эта Ольга существует, что она человек живой, а не подставной, да? В отличие от моих отзывов, там везде есть подтверждение, а здесь какая-то Ольга пишет, впечатления от работы с этим астрологом у меня негативные, не знаю, о каком опыте идет речь, по факту человек показывал себя на протяжении общения не как учитель, а скорее как ученик, вот ни о чем да? Он за Фазолина пишет, что конкретно вам не понравилось? Лидия, тот учитель, который поймет даже ребенок и человек. Да, у меня вот ученица есть, ей 74 уже. <смех> Самая старшая ученица, чудесная женщина с Лос-Анджелеса, всегда о ней говорю. Когда речь идет о том, как это все можно понять, астрологию и так далее. Вот. Самый глубокий клиент ориентированный человечный, научный астролог. На каком бы основании сделали вывод, что она ведет себя как ученик? Вот, с 2020 -го года поменялось на жизни, учится у меня ученица. И, соответственно, ответа, конечно, не было. Но дальше, когда э, уже вот это вот, другой сайт опубликовали здесь, они уже не... Э, ну, другие отзывы они не, не публикуют. Не знаю, как затесался вот этот отзыв, именно ученица ответила. На этот весь негатив. Дальше они не публикуют вообще. Многие ученики писали, они просто не публикуют. О какой честности и вообще может идти речь, да? Ну, это было ожидаемо, что это все мошенники. Соответственно, они никакими честными путями это не делают. И даже на мое письмо они не ответили. вот И а... у них-то какая лицензия вот это все делать? Откуда вообще, как можно им вообще верить? Кто вы? Нет ни имени, а, то есть если захотите вы тут найти их, а, как-то с ними связаться, во-первых, вы будете очень долго искать. Я в итоге нашла, нашла e-mail. Не знаю, вот сейчас тут есть, нет. Вот, вот, вот Это, во-первых, очень сложно найти. А, вот, форма заявки на написание обзора. Жалобу оставить. Они на это все не откликаются. Они просто пишут так, как так, как им хочется. Но у любого нормального человека должен возникнуть вопрос, а вы кто? Ваша лицензия где? Если вы уж о лицензии говорите. Да? Ну, смешно. Про астрологию мы не говорим о лицензии никак. Моя лицензия – это отзывы именные. Вот моя лицензия. Это обратная связь, которую просто уже тысячи. Это мои открытые видео, где вы можете увидеть, как я преподаю, как я подхожу к астрологии, целительству. Вот моя лицензия, самая верная. Не справка какая-то, не бумажка какая-то, а яркий показатель конкретных параметров. Дальше они начинают писать ценник довольно высокий. Не каждый сможет себе позволить отдать такую сумму денег за обычную консультацию астролог. Ну это вообще, это такая манипуляция, конечно же. Я, во-первых, вообще безоплатные консультации даю, начнем с этого. А они же не пишут это. Я в абсолютно безоплатные консультации даю, вводные, да, мини-консультации, да, они краткие. Но я делаю огромное количество шагов к людям, у которых нет денег дать за консультацию и так далее. А Серьезная, большая консультация, личностная консультация со всеми вопросами человека обо всем на свете, да, она стоит много. Я намеренно ставлю такую стоимость. Потому что я не могу себя в время на эти консультации посвящать, потому что я учитель. Я делаю акцент на обучение. Мне нужно общаться с учениками, мне нужно записывать новые уроки, мне нужно огромному количеству учеников помочь прежде всего. Поэтому личная консультация полная, вот именно так, как хочет сам человек со всеми вопросами, она стоит много, да. И чтобы меня не отвлекали. Но мини-консультации я даю вообще абсолютно безоплатно. Даже 100 рублей они не стоят. Поэтому вот это все, это просто манипуляция. Тут они перечисляют все мои форматы консультации. Это с моего сайта, с астрологического. Вот, кстати, здесь есть стоимость. Вот сайт мой, astrashakti.ru. И, кстати, здесь я пишу, какая у меня полная консультация. Длительность 3-6 часов, да, то есть это не мини-консультация, которая безоплатная, хотя на нее тоже огромное количество времени трачу на каждого человека. Тем не менее, это не полная, а вот полная, да, вот есть большие стоимости здесь, но обратите внимание, на сайте у меня написано, если для вас моя полная консультация недоступна, начинайте обучение. 5 тысяч в месяц, пожалуйста. Это будет еще круче, чем консультация, потому что вы сами себя будете консультировать, и еще не только себя, и сможете сделать это своей работой достойной, полезной, очень благостной. А еще пишу, у меня есть уникальная акция. Вы можете написать э, мне «хочу акцию», и это будет абсолютно безоплатно. Там тоже будут аудио. Обратите внимание, это не робот делает. Я трачу на это время, усилия, стараюсь, веду личный диалог. То есть они указывают, что у меня дорогая консультация, но не указывают, что у меня есть вообще безоплатная консультация. Ну понимаете, да, насколько это все призвано просто ввести в заблуждение. Дальше они тут еще рассуждают о полном курсе обучения, как тут круглая сумма денег, вы круглых сумм денег наверное не видели, 7 курсов по 5000 тысяч, дробные карты. Ну вот это все не совсем актуально на сайте. Я это еще не поменяла У меня совершенно другой формат обучения Стоимость, кстати, другая тоже Это все только в личном диалоге И вообще Не понимая, о чем идет речь Не понимая, что вложено в обучение Вы не можете вообще обсуждать цену Нужно сначала обсуждать, что входит в это обучение У меня обучение Во-первых, дается на доступы даются вечные Личная обратная связь моя То есть это некий личный коучинг Каждого человека, который у меня обучается, вот много всего другого. Это уже, кому интересно, запрашивают лично, и я все это рассказываю. Это не соответствует, вот эта информация не соответствует действительности, она не, не актуальная вообще. А Вот здесь я как раз прописала, что высокий ценник на полной консультации, потому что я учитель по астрологии, я не просто консультант. Да, и моя задача не не образно грани рыбы кормить, а научить человека самому ловить рыбу, поэтому я всех моих клиентов прежде всего верну на обучение, потому что оно доступное, оно более э, перспективе ресурсное, вот, и я уже много лет провожу абсолютно безоплатные мини-консультации, вводные, о чем мошенники, конечно же, умалчивают. И делятся скриншотами, что в арсенале ошеломляющий ценник. Они, они специально это пишут, на самом деле ошеломляющий ценник у других людей, у меня вообще не ошеломляющий. Это все, это все стоит затраченного времени. Следующий пункт. Про закрытые комментарии ложка левита. Я об этом сразу в начале сказала. Вы можете зайти на мою основную страничку ВКонтакте. Это прежде всего всего самый первый. Портал со соцстраниц, где я веду свою деятельность. Вы можете листать бесконечно вниз до самого начала, и вы увидите, что под каждыми постами много комментариев. Да? То есть присутствуют комментарии везде: и в Facebook, и в Instagram, в Ютубе, везде все открыто, пожалуйста. Про флудилку пишут. К стыду даже призвали. Лизия не стыдится публиковать хвалебные отзывы. А почему я должна этого стыдиться? Это то, что человек написал из своей страницы. Почему я должна этого стыдиться? То есть тут такой просто детский сад. Манипуляция просто. Пишет, на площадке не предусмотрена открытая флудилка. Вы видите, да, как рассуждают люди? На какой площадке? Сайт, что ли, они имеют в виду? Не, ну на... сайтом я не могу заниматься и контролировать его. Огромное количество людей есть, которые по разным причинам могут ерунду какую-то написать. Сайты – это не место, где оставляют комментарии. Это вообще прошлый век. Комментарии оставляют в соц. где есть личный диалог, где есть человек. На сайте человека нет, там есть администратор сайта. И вообще сайтами даже я сама занималась, занимаюсь. Но это не место для комментариев. И флудилка, видите, вот, вот какими они пользуются словами. То есть для них это флудилка. Соответственно, пишет, верить данным графических материалов не стоит. Каких графических материалов? У меня нет никаких графических материалов. У меня есть отзывы именные. Именные отзывы. Это не нарисовано вообще. Да, то есть, э, я не знаю, о чем они, они лишь бы сказать. Тут все именные отзывы. Э, им лишь бы написать, э, ведь э, выходит же, э, скорее всего, эти сайты выходят в том числе по поиску э, поисковиков. И там человек может зайти, ты даже меня не знать, естественно, прочитав это, и не пойдет узнавать. Но, тем не менее, слава богу, закон кармы существует, и... Э, Через сарафанное радио прежде всего, да, так как реклама сейчас недоступна вообще нигде. Вот, мы какое-то время мы давали рекламу в Инстаграме, но это было уже давно, когда она была доступна. Сейчас уже огромное количество времени мы вообще без рекламы существуем. Начинали также это все, все наши ученики чаще всего по сарафанному радио и через возможность как раз-таки безоплатных консультаций приходят к нам, знакомятся с нами. И по своему желанию остаются <с> Вот, поэтому графических материалов у нас никаких нет это э просто э не то что клевета это даже бред какой-то вот моя кстати страничка основная вконтакте и вот то что я предлагала вам полистать это вот смотрите комментарии все открыты пожалуйста можно написать комментарии везде все огромное количество постов естественно вы можете листать до бесконечности везде будут комментарии вот Везде есть комментарии. У нас не закрыты комментарии. Нигде. Это обман. Это клевета. А, так. Вот. У меня в отличие от этих мошенников флудилок нет. У меня взрослые созданы честные ученики. Они отзывы пишут по существу. Не флудят. Я запрещаю флудить. Поэтому у меня и обучение везде с личной обратной связью. У меня нет никаких чатов, чтобы не создавать флуд как раз-таки. Я против флуда. Против того, чтобы время использовалось. Пустую. самое эффективное время использования в обучении это личная связь сразу со специалистом с мастером с учителем у меня такой подход и он дает великолепные результаты настолько крутые что у меня тысячи именных отзывов вот они тут еще стыдят что я публикую тысячи отзывов просто наверное не видели никогда такого чтобы так много было хороших отзывов ни одного плохого и так бывает вот я вам пример, потому что мне важна обратная связь, даже если кому-то что-то не нравится, такое тоже бывает. Мы все решаем, я, я улучшаю обучение, я договариваюсь с человеком, мне не все равно, поэтому у меня нет плохих отзывов, вы просто не найдете. А вот эти порталы, которые создали плохой отзыв, да, это просто детский сад, это бред, это клевета. Вот эти два плохих отзыва на каком-то непонятном... Сайте школы -астрологии .ру и астролог-отзывы.ру -отзыв .ру, – это все клевета и мошенничество, потому что они на связь не вышли, ничего не подправили, отзывы, и э, обратную связь от моих учеников не публикуют, поэтому это все как раз-таки они мошенники, хотя пытаются меня выставить мошенницей. ложь клевета. Дальше, вот помните, они написали На других форумах интернета нет отзывов обо мне И якобы это из-за того, что нет у людей, у людей интереса к моей деятельности Ну, конечно, а тысячи отзывов, собранных мною да э, И авторам можно написать напрямую Они вот э, просто так, да, то есть никакого интереса, ну, конечно И вот э, на целительствах, на встрече по целительству тоже Вот огромное количество разных людей Вообще нет, нет интереса, конечно, к нашей деятельности а вот, да, вот так бывает. И если вы удивляетесь, что нет плохих отзывов, подумайте еще раз над моими словами, что это возможно. Если действительно серьезно относиться к обратной связи даже тех людей, которым при всем крутом устройстве обучения что-то найдут там, что их не удовлетворяет. Единица, раз в год, наверное, такой ученик бывает. Вот. И то мы договариваемся, я пытаюсь услышать, сделать лучше то, что человеку не понравилось, и у меня получается. Поэтому нет плохих отзывов, потому что есть личная обратная связь и реакция на то, что человеку не понравилось. Десятый пункт. О, вы меня... они называют меня провидцем, смотрите, вот тут вот провидец Лидия Бойко пишет. Где вот? А вот на сторонних форумах о провидции не удалось найти отзывов. Я не провидец. Я себя никогда не относила к провидциям и не отношу. и наоборот, утверждаю в своем подходе к астрологии, что планеты на человека не влияют. Вы увидите это почти в каждом видео. Я научно подхожу к джиотиш-астрологии. Ничего никогда не предсказываю. Я даю аналитику. Я всегда говорю, все в ваших руках, в вашей силе воли. И это мое существенное отличие от других направлений в астрологии, даже джиотиш школ то есть это тоже лошадь клевета а, любое видео на ю откройте посмотрите особенно вот астропрактика например кстати астропрактика я хочу вам О, кстати вот этот формат вот в таком формате с такими слайдами я веду астропрактику астропрактика если кто-то не знает это вот это мой авторский блок обучения где я открываю гороскоп ученика и даю видео ответы вот пример огромное количество астропрактики есть в открытом доступе во всех соцсетях вот я Публикую гороскоп ученика, планетарные периоды, даю перевод санскрита, даю перевод цифр, как созвездие. Это уникальный блок моего обучения, авторский, черт раз подчеркиваю. Именно так круто я общаюсь с учениками. То есть это не просто даже я текстовые ответы даю. Я даю ответы по конкретному гороскопу конкретного ученика. Вот. И в этих астропрактиках я всегда... А, у меня вот такое вступление. Научная астрология Джотиш, Натальная карта. Это символическое отображение нашего сознания. Это о нашей природе. да, Потому что 12 созвездий гороскопа — это 12 черепно-мозговых нервов у нас в ну, мозге. У нас есть 12 созвездий, 12, то есть 12 знаков зодиака, 12 домов гороскопа. И мы также устроены. У нас есть соответствие. Можете все это прочитать, не буду зачитывать. Или если у нас 27 накшатров в джиотиш-астрологии. Одновременно у нас есть в продолговатом мозге именно 27 пучков нейронов. То есть мы изучаем себя, это не, это не гадание, поэтому я против любого гадания, и в астрологии я не даю гадания, не даю э, что-то, что вот может сказать, что это влияет на нас. Все в наших руках, а астрология, она помогает через символы понять схему пути. Я большим шрифтом пишу, планеты на нас не влияют, то есть я непровидец, простите, у меня совершенно другой подход, я об этом заявляю очень ярко и очень часто. Поэтому это ложь и клевета. И это мое существенное отличие, наоборот, что я подхожу научно к этому всему и говорю, утверждаю, что планеты на нас не влияют. Они просто отражают схему нашего мышления, все паттерны сознания. И через анализ этого мы получаем ключи к себе. Так что вот такой разбор двух сайтов мошенников, это одни и те же люди, потому что у них там все пересекается, вот, и у меня вопросы к этим мошенникам, на которые они мне не ответили, ну, озвучу тоже, то есть они не, они не опубликовали отзывы моих учеников, то есть они мошенники настолько, что они даже вот ну, позволяют себе это, мы ждали несколько месяцев, отправляли несколько раз ученики разные, вот, тоже хотели защитить. Не знаю, как вот Азолину вот тут опубликовали в самом начале. Возможно, просто даже не заметили этого, что оно там висит. Да? То есть, честные и сторонние отзывы на сайте не публикуются на этом, на мошенническом сайте. И это поэтому подтверждает то, что это мошенники. Пишут они свои собственные тексты с клеветой на своем сайте. И они пишут в конце, вот тут на сайте, что надеются... Тут вот в конце написано. В силу всех фактов Лидию бойко советовать мы не можем. Доказательств астрологического образования нет. Просто смешно. Цены завышены, консультации просто без лицензии, отзывов нет. Ну, конечно. Все это дело для Лидии бойко. Не совсем хорошую репутацию. И рекомендуют воздержаться от покупки консультации и обучения. Лучше найти, лучше поискать более открытого и надежного астролога с дружественным прайсом. Более открытого, чем я, я даже не знаю, где найти можно. Настолько все, я намеренно многое показываю открыто, чтобы быть прозрачной, честной, чтобы я человек мог прочувствовать, подхожу я ему или нет, до покупки обучения, консультаций и так далее. Для этого я даю безоплатные мини-консультации, потому что вот я показываю даже безоплатно, какой подход у меня. Что-то я не нашла, где-то написано было, что они надеются, что прояснится ситуация после их обзора. А вот, мы надеемся, что ситуация прояснится с выходом нашего обзора. А пока нам понятно, что людям неинтересны данные прорицательница. а отзывы фейковые. Ну, про отзывы я уже много сказала, а они сами не публикуют сторонние ответы, да, то есть... По факту не собираются они делать что-то честное, они самые настоящие мошенники, фальсификаторы и провокаторы. И их, у них тоже нет лицензии вообще на такого на ведение такого рода рейтингов. где Откуда они взяли вообще это право писать такие обзоры без доказательств? И мне не нужна лицензия никак. Я об этом уже сказала, я не психолог, мне лицензия не нужна. А вот им, если они это пишут, да, что они такие вот тут у них... На коленке сделанный сайт. Туп астрологов у них здесь. Откуда у них право это все сделать? Рейтинги эти вести. Ну, понятно, это, видите, они даже тут ничего не обновляют. Потому что создали просто платформу такую, где ловят людей, переманивают к себе. Ну, а там, конечно же какая карма тут так на этой и поведется на этом я хочу закончить э, мое видео я думаю каждый взрослый человек может сам сделать выводы э, все что написано на этих двух сайтах еще раз давайте покажу финально школы астрологии рум такой сайт и их э, дублирующий сайт астролог отзывы .рум все клевета абсолютно, начиная от формата консультаций, заканчивая названиями. Да? Называют меня тарологом, я таким вообще не являюсь. И если вы хотите действительно, если вы еще не знакомы со мной, с моим подходом к обучению, я вас призываю познакомиться. Напишите мне, хочу разбор, какое направление вам откликается по джиотиш-астрологии. У меня очень необычный подход. Гдетешь, пониманию, очень много отличий у меня обучению. Везде есть эта информация, могу дать по запросу также. Можете зайти в самую популярную соцсеть, которую я также веду, ставлю постоянно сторис о моей жизни, и зарисовки в Индии, в Таиланде. Мы с границей живем постоянно. Вот, обязательно почитайте всем кардинальных отличий обучения в моей школе астрологии. Очень много информации, да и очень много. У меня, кстати, в, во всех соцсетях всегда выходят новые, свежие отзывы. У меня целая лента, просто бесконечная. отзывов видео, текстовый, видеоотзывы в текстовый. Видео текстов. Вы можете прям так несколько лет вниз опустить, и вы не увидите даже повторяющихся отзывов. То есть они все разные. Это результаты моей работы. Я имею право делиться этим, вот потому что... Я даю уникальный подход к обучению, который включает в себя личную обратную связь. Это самое главное отличие, научный подход к джиотиш. Может быть, вам интересна тема целительства, пишите «Хочу разбор в теме целительства». Или по осознанному питанию, если у вас есть проблемы с весом, со здоровьем, тоже пишите, помогу. Разобраться, дам отправную точку, это будет абсолютно безоплатно. Дам вводный урок, где вы еще ближе со мной сможете познакомиться. Водные уроки очень практичные, интересные, полезные. Время зря не потратите, но с моим путем ближе еще познакомитесь, если кто-то не знаком. Вот я как раз здесь это написала. То есть по астрологии я дам водную консультацию по кармическим задачам на ближайшие годы. По целительству рейки, в каких сферах жизни это будет для вас более эффективно. И вообще показатели для целительства, какие у вас есть. А по теме питания, почему есть проблемы, лишний вес, болезнь, как это исправить. Пишите, я хочу разбор в любую соцсеть. Я часто разговариваю голосом и этим доказываю, что я лично веду диалог даже на начальном этапе. Все на сегодня. Благодарю вас за внимание. Все параметры, которые мне захотелось проговорить, я сказала. Если теперь ко мне обратится какой-то человек с, с этим сайтом, у меня есть видеоответ, развернутый с логическими обоснованиями потому что очень важно защищать истину, очень важно действительно прояснять то, что есть на самом деле, и клевета, клевета и ложь — это неправильно на самом деле, тем более такая вообще нелогичная, необоснованная ничем. Все, спасибо за внимание, до скорых встреч, пишите, новички, обязательно отвечу.